8, 21. всем привет любителям любительского видео едем нужно несколько мест проверить в идеале 3 по минималке 1 мы будем надеяться на два, потому что погода плохая дорогу не знаю вообще первый раз я там посмотрим что будет как будет что будет главное чтобы было все хорошо так сейчас на заправку, потом выезжаем, тихонько едем, доезжаем. В общем, если будет что интересное, включусь. Всем еще раз привет, с праздниками всех, главное всем здоровья, успехов. Главное, чтобы в семье было все хорошо, все остальное будет. Не знаю, как сейчас звук будет. Может, лучше, может, хуже. Первый раз, опять же. Если будет все нормально, то звук будет хороший. Потому что идешь, и по видюшкам видно, и сам сколько проверял. Вот по снегу идешь, хруст. То есть слышно голос где-то там вдалеке на заднем фоне. Совершенно так меня не устраивает. Просто, просто классно вообще, просто суперски. С того день, по сути, только начался, восход 8.23 был Час 30 так прошло После восхода солнца Нормально, отлично вообще Сейчас надо дойти, сейчас вот пока звук проверю, посмотрю Как будет вообще идти, лучше ли с ним или нет Вероятно. Сейчас вот здесь Тут охраняемая зона, но Охотничьи в уходе В принципе, громко меня слышь, ни от кого я тут не прячусь, прятаться ни от кого Там будет дальше видно Иду я довольно таки Мало вообще пока прошел, еще все впереди По поводу обуви Вот это вот спаги супер пока Не знаю, может минут 20 только всего иду Приятное тепло в них ощущается Прям приятно так Но в то же время нога не, не потеет, чувствуешь Влага выходит все-таки все равно А тепло остается Классно ну, Плюс носочки еще такие хорошенькие я взял Спортивные Для активного отдыха Нормально помогает Может быть, еще они выводят, отводят влагу Ну это все дело третье Идем пока Все нормально Красота Наслаждаемся Воздухом просто Тут реально его можно Ложка есть. А по поводу обуви, как зимой, вот это у охотников, кто занимается ходовой охотой. Так они пользуются, дешево сердито. Здесь, конечно, лучше защита, но они и стоят дороже. От трех и выше. Вот так все нормально. Взял с собой чайку роду, потому что все по-быстрому, все по-лайтовому Идти нужно много Время на костры Не остается А так было, конечно, хорошо Картошечку запеть его. На костре чаек Намного вкуснее получается Вот просеки встречаются Вот стол даже какой-то И туда он пошла. Ну есть на карте Есть они, дорожки Не на всех, но встречаются Надпись есть Абра-кадабра Ты поймешь что Ну кто конечно понимает Наверное там какая-нибудь полезная информация даже На нем Существует, но нет, не нужно, знаю куда идти Телефон пока пашет С собой естественно пару банки Один на двадцать тысяч Вполне я себе первый раз уже хожу хорошо тем не менее все лайтово бутербродики сальцо естественно то засало. Знаете, что делает такой получается ходовой такой обзорчик чуть-чуть но тем не менее что имеем давно у меня не было подобных походов по в.д. стопроцентно по в.д. поход выходного дня кто не знает для тех, кто первый раз здесь. Или, как сказать, не в теме. Давно не ходил. Жирок наел. Дышится уже практически. Ну, чувствую, забой есть, дыхание. Вот еще когда, конечно, говоришь, идешь. Дыхание сбивается, и это естественно. Ну, ничего страшного. Так с собой чаек литрушечку взял. Старый добрый проверенный термос. Лет пять, наверное, он со мной. Все, что нужно было в нем уже доработано. Все переделано. Ломаться там уже нечем какая двери на тропа. И туда. То что-то тащили, то ли волочили. Но много разных следов. Собачка. Наверное. Последний следы, которые нанесут, скорее всего, собачки. Пусть будет думать, что это собачка. Волков у нас осталось мало. Один на шоссе стоит на известном. Видите пальник. Второй, наверное, в музей наверное, у нас. Больше у нас волков не осталось. Но воздух просто великолепный, красота. Суперски. По привычке первых минут, когда шел лужа впереди, ну что, плюс один все тает. Обходил. Потом посмотрел. Думаю, что я их обхожу-то? И все нормально. Теперь иду по лужам, тепло. Хорошо, удобно, е, На размер побольше я взял. Эти ботиночки, эти сапоги, дешево, сердит. Так, развилочка, надо все посмотреть. По карте куда идти. Все в все не в одну сторону, мне куда ближе. Туда и пойду. Будет очень интересно, включусь. Кабанчик, кабанчик. А это другой кабанчик. Часто очень такие столбы стоят. На, на всем протяжении. Идешь, идешь, будешь. Идешь, идешь ну, через какой-то Расстояние, скорее всего, они стоят, ориентируйтесь. Стал бы, не знаешь, как они называть. смысл понять. Так что идем, включусь. Такая интересная находочка. нету, может быть, собачка. Тот остался, чуть-чуть идет. -чуть, Следующая оставила и потерла. Такой тут спильчик какой-то, бросикать чуть-чуть здесь. Для янки какой-то маленький чуть навальный. Сейчас попробую тут остановиться. Шикольный хлебанов. Жаркий, О, Полностью, нормально подкопник у меня на мне если видео смотрел я шел у меня сзади ну, иногда может быть ролик памперс необходимость, наверное не знаю, впереди посмотрим пауэрбанк включать 30 процент а, связь наверное наверное не проходит сбой этот интернет, когда вот звонишь рядом телефон Такие вот звуки идут. Связь я на полет поставил. Интернет тоже отключил. Тут бессмысленно вот тут, потому что просто нету. Сейчас дух переведу, черпаем дальше. Отключим. Небольшой привальчик. Бутербродики, горячий чай. Сейчас дух переведу, пойду дальше. По поводу звука какая-то вообще, ересь полная. Хочешь как лучше, получается как всегда. Ну да ладно, дело в третьем. Чуть полтора километра, что ли, по снег тяжело идти. Был бы он мягкий, мне кажется, шлось бы еще хуже. Потому что нога провалится, Это хоть наступаешь, снег уже под ногой как-то твердый, и мал вот этого, подхруст вот этого пробуксовки вот этой, а то идешь как по песку будут, ноги вязан тяжело все равно чуть с если ходить там хотя бы в месяц два раза, а то если раз в полгода, вот последний раз вылезть то конечно тяжко все равно с непривычки ну а так сейчас что, бутербродики, чаек, дух переведем и дальше всем, кто кушает, приятного аппетита чай супер прям чуть-чуть сладенький то что сейчас нужно сейчас буквально пять минут пять минут это много ли мало и дальше был ветерогма, бы был бы интересней Штиль полный, тишина просто вообще. Написуем я. К воздуху уже привык. Уже не чувствуется того, как запах. У, да его не описать, я не знаю как. Влажный такой ельник какой-то, ели. Надо чайство убираться. С семьями, с детьми. Смотри какая красота Это будущие елочки Стоят, ждут своего часа Когда они придут За ним приедут Вы их купите И они будут радовать вас Детей В детских родах Везде Вот такие маленькие Вот такие маленькие Я не знаю, ну вот Два, наверное, мне кажется, максимум мне туда идти вон там осталось место где я кушал пойдем иду по этой вдоль просеки где елочки тать. Я не знаю, но очень длинные Минут 4-5 я иду. Все, вот тут эти вот молоденькие. Соснуть, не елки, сосны. Маленький деревья. Справа такой вот вот. Колесит просто как забор. Через нее там не пройти. Здесь какая-то. Ну, дороги есть, пойдем по дорогу. Если уж касаться разговорного видео, то как я до этого дошел, вот до этого до сего. Как ногами, правильно. Сергей Б, привет, коллега. По несчастью. А то он, говорит, снимите, как к врачу уедете. ну вот этот, в его все стили, в общем. Человек хороший. Слово серебро говорит молчание золота. Так что Серег, или хороший, или ничего вообще. Теперь вообще ничего не напишет. Бля. А так И кто как металл ей снимает. Может мне лучше заснять как металл я снимаю? Засними, в чем вопрос? Не вижу сложности. Можно и заснять? Металл как сдаешь, нормально, интересно. Дрой, разговор тебе лет, нужен самому? Мне интересно. Мне интересно делиться. Я вот иду. На место, которое мне интересно. Смотреть его. Что да как. В дальнейшем хочу из этого места. Нифига себе. Вы щеку. Провалился второй снег. Мне это интересно. Мне нравится, что мои дети отсмотрят смотрят Родные, родственники, друзья Некоторым нравится Некоторые даже спрашивают, Андрей, когда? Кстати, меня, Андре... меня Андрей зовут Ну, я уже, по-моему, представлял, как он видел Так что Нужно заниматься тем, что интересно Ну, что, водку себе пить? В танке играть? И пили, и играли сейчас могу зайти ну 10-20 минут мне чуть больше не хватает уже на это ничего да и в танк давно не ну, начинающий Сколько? 11 у меня 10 левел 9 левел штук 20-25 наверное точно есть минимум то есть довольно серьезный я и в танке играл мир цистерн Сколько? с 11 -го года 12 12 -го точно так что все это уже пройдено вот это намного все интересней а дошел до этого как-то или видео что ли меня... по-моему лесных первое ссылочку кстати оставлю переходите смотреть интересные ребята я думаю про них все знают лесные потом походный оптимист ссылочки тоже оставлю отличное душевное видео про суперский андрей прото ссылки тоже оставлю ну, тематика вот таких вот людей Мне интересно, мне нравится Я думаю, в этом нет ничего плохого Рыбалки тоже могу съездить, тоже мне нравится Тоже люблю Надо приходить на зимнюю рыбалку втихонечку Но это я со временем По перволедию не попал Вообще не было ничего, просто ничего Ну как, старый Откуда у меня появился С предыдущих, откуда-то работ Ящик сделанный из камер холодильника, да. И больше ничего. Ну, бур я наскреб. Взял, купил. Поуздал, говорят, неплохой. Идюшки посмотрел. Ульяновский, 130-й. Телескопический, хоть там складной-раскладной, весь до невозможности. Ну, удочки тоже возьму со временем. 100-150 рублей, более-менее нормальные. Отгрузить, как я их. А, сделал, да. их. Оснастка удочка. Тоже вроде знаю, теория есть. Будем делать. Так что сейчас я подошел вот сюда. Перекресток. В прямом смысле, перекресток. Но мне прямо идти. Не идти прям. Вот он откуда-то. Это все, пока шел, разговаривал, да, это ушел. Это все, были вот эти вот маленькие. Ну, усол, елочки. Так что. И дальше берете на длины получится ну берите кто пьяная кто пенная, кто крепкий чай кто бутылки с блинчиками можете посмотреть я иногда так делаю очень даже хорошо заходит так что такие дела упрям а вот прям ли... деревья пошли ле телефон не уронить бы снимаем телефон подарил мне крестник Андрей, привет ему камеру я не знаю, как, как название GoPro, ну, по типу того посмотрела видео мороз при минусе при минусе даже просто разряжается очень быстро, у них батарей буквально 10-15 минут и меняет буду пробовать ее его камеру, прошку уже в теплый период времени, я думаю будет интересно с нескольких камер все-таки интересно все равно снимать ну а так, ничего, идем Что-то все по поводу звука Кипишую Дай Бог, чтобы нормально было Блин, как неудобно тут Следы, кстати, человечачьи есть Вот они Ну давно, давно, давно Давно, давно, давно, давно кто-то тут ходил, естественно перед вот я Наверное, охотник, потому что те следы С экскрементами, которые С собачкой уже перепорошены, там давно какой-то объезд машин и пошло туда на ну вот еще одно очередной такой же елочки вот туда такие же стать маленькие может даже быть еще меньше меньше по-моему еще даже ну, они как правило там чуть 4-5 лет они по-морбайтах они уже до размера вырастают когда их уже можем продавать елочки ну так конечно новый год запах елки мандаринов все это очень интересно вкусно Откуда-то оттуда, с детства так. Дорога уже неровная пошла Ну а так что, ребят Смотрим дальше Я уже почти... Да, наверное, не почти еще Я думаю, метр 500, может и осталось 600 максимум, я думаю По конечно, то еще себе удовольствие идти ну ничего страшного. Тем интересней. О, охотнички наверное, еще ходили. Чуть вот так вот все вдоль дороги. Следы комбади, кстати, еще встречал. уже снимать не стал смысла, я думаю, нет смысла. Чего то на них смотреть-то. каный бабай. Чуть то ли перемело толь. Снег такой глубокий. Ой! Ой, красота Стоят О, -о, -о. Толстые Прям такие в диаметре Сосны Вот березик пошел тут Березки Ладно, надо сейчас карту посмотреть Аккумулятор, кстати, я банк заснул в карман курочка тут хорошенькая Какая там она Влага отводящая. Подмышки расстегнул. Начал потеть потихонечку. Ну там подмышки расстегиваются Молния. Внизу подмышка. Да каны давай. Так что такие дела. Ну лес валяется просто но море. Это хорошо. Но далеко. Ладно. Ребят, всем. До свидания, прощаюсь Сейчас приду там, похожу, посмотрю Потом включусь Вот такой вот почти кухонный видео получилось Разговорное, получается точнее Укрон крон, прям деревьев Свисают, о, прям над дорогой Стволы лежат Причем посередине такие сломанные много жики-то а? не ну на машины мы тут уже не проедешь ладно все давайте кстати без пауэрбанка были вообще в телефон взял 30 процентов смотрю взял из дома был 100 сейчас его в карман положил 20 тысяч пауэрбанк нормальный кстати телефон раз 4 я точно полностью заряжаю от него я думаю, проблема зарядка зарядкой телефона не возникнет. Ага, Они Те же самые вот хакит пошли. Звери какая-то пробка. Чуть но новного новного следал. Ну ладно, включение, будет очень интересно, включусь. Веди, кстати, какой-нибудь завальчик. Не мог не включиться. Интересно, местечко шел-шел-шел буквально. Кстати, ушел и не туда. Заговорился. Все 10 минут шел я в том направлении карт. Забыл посмотреть. Косяк. Пришлось возвращаться обратно. 10 минут еще обратно Да, дорогу. Шел, шел, шел. В общем, смотрю, какое-то строение что-то. Надо пойти посмотреть. Там рожь, кукуруза, ячмень лежит, все такое. Там сено. Ну тут, тут наверное, что-то еще там кора все такое лежит. И вот лобазик такой. О. Ну приятно все равно. А животных помнит. Иногда про людей сбывать. Ну. Вон все лежит насыпано, кстати. И следы, следы, следы свежие, следы свежие. А иду я по следам, ладно, пойду, пойду обратно. А иду по следам Автомобиль, Ну в как минимум я не знаю, не ушла, зашла бы, нет. Ну там такая, там я не знаю, полметра наверное глубиной, узкий след и припорошен мелким таким снежком. Такой снежок у нас шел 8 числа. То есть кто -то до 8 числа? Сегодня насчет какого Сегодня у нас 9 -й. Ну дела. Типа. В общем, езди тут не забывает. Может лесники ездили, конечно. Может туда и приезжали. Но тут следов кроме их, чуть давно уже нет. Сейчас иду туда же все. месту Уже все осталось на этот буквально пару сотен метров. Если свернул куда-над, был бы уже там. Ну ничего страшного. Ходил, погулял. С вами побеседовал. Вон оттуда пришел. И вон туда мне еще идти. Спаги суперски. Уже иду больше почти два часа. 1.25 время. Супер. Думаю, что-то сырое. Думаю, что-то пробил брыкало, посмотрел, вроде ничего. Руку-то засунул, а там сокроп снега. У дорог вот этот пара чуть не упал. При падении вот эти вот все вот когда поскальзиваешь. Снег летит из-под ног. Ну, наверное, попал туда все-таки комочек. Но это не смертельно. А так отлично. Был конечно, мороз, был бы лучше проверить бы. А не плюс один. Ну, в такую погоду нам вряд ли какие берцы выдержали. Уже были бы старые Потому что влага изнутри идет, на потеет. Снаружи постоянно не получается в мокром снеге. В снегу. Ужас. Но в сапогах прям красота И легкие то берцы уже идешь Ну я конечно в дорогих не ходил А в трекинговых Щеки ботинках Ну я про простые берцы говорю Они еще лайк напитываются Получается такие тяжеленные Как пудовый гирь каждый на Прям идешь ничего На лихень что не изменилось Сейчас дойду чеку, чайку Хреб надо еще а так ничего все отлично звук вроде пишет сейчас останавливался смотрел думаю не уж все зазря режим полет не включен с полетом какие-то это вот этот фон идет там уж связи тут нету ни интернет не связи Ничего тут нету Ну, сейчас приду там, посмотрю Буквально час, максимум полтора и назад Там надо еще чуть-чуть вокруг места походить, посмотреть что почем Ну, как вот березник пошел мне березник не устраивает А то так куда идут, там ели сосны стоят Там вот хорошо уже должно быть Тут как прям все удручающе чуть-чуть Ну, плюс еще погода такая, влажность был мороз бы морозить чуть-чуть, было бы, наверное, все повеселее А тут сейчас все сыро Лес весь сырой стоит Мокший Вот тут уазик как полозил Не знаю, видно, нет? И вот тут таскал как заразу Вот так вот все, во, вообще И вот почти вот я в ямще стою В спагах О! Прям чуть меньше колен Глубина, я не знаю, что-то могло ездить Какой-то монстр просто ну, азики, я думаю, на это способны. Не в я, конечно, принижаю их возможность. Ну, азик просто чуть-чуть ездил. Знаю, на что не но На них нет. Так хорошо. Еще какая-то просика пошла. Ответление. О, сосны пошли. Хороший сосны, толстый. Не сушняка просто вагон со всех сторон. Смотрите там, что делается. Просто там как будто... Забор идет из них Ну ладно, что включусь еще Ходить, конечно, тут неудобно Неудобно, но по колее более-менее По колее терпимо По снегу просто не... тяжело Все, включусь тогда, что еще Интересно, что будет? Покажу обязательно хотел сказать еще прошел учиться уже много устал сел он чек попить кстати укладывать рюкзак так чтобы в нем можно сесть вот я сейчас на снегу кинул поджопник можно посидеть отдохнуть буквально две-три минутки но и забивает все равно тяжело идти дорогу такая вот вот видно просто каждый шаг скольжением, может еще офф такая возможно не знаю но тяжело идти и оставляйте координаты туда куда идете лес не боятся все такое конечно хорошо но особенно там маленьким стареньким хоть будут знать где вас искать если что сейчас проблем каких нет по снегу можно даже найти все это легко хорошо но если снега нет летом, осенью, весна. След практически неразличим. И оставлять координаты. Две-три точки, где вы можете, предполагаем, быть. Труда не составит. И лайфхак такой. Перед лесом прогрузить карты. где Есть нормальный интернет. Потому что когда заходите в лес и открывать карты, они у вас не откроются. Потому что они открываются при помощи интернета. Интернет здесь нет, связи нету. Открыли. Приложения. Но я таких приложений не встречал, чтобы вот в лесу так вот взял, пришел, открыл и анти загрузил, потому что интернет нет. Прогружайте карты. Не сворачивайте телефон, память, конечно, не очищаете. Потом уже приходит в лес, открывайте. Программу желательно тоже не закрывать, мало ли что. Телефон всех разные, функции разные. И уже откроется то место, где вы есть. Уже спутник включается на прогруженную карту. Все легко видно. Гибрид или просто спутник. Ну, гибрид, мне кажется, лучше удобнее. Так что вот такие дела. Все, собираемся, идем дальше.